Вообще мобилизовать правительство дело в том что очень мало стих они будут варить кашу психоэмоциональных иногда ходе а мы у них там но или гипоте находится очень сложно найти действительно более мы запустили эту ситуацию которая совершенно служит можно получить